Ошибаться это нормально. Слышишь? Ты действительно думаешь, что после одного неверного шага жизнь заканчивается? Хватит думать, что ты хуже всех. В мире нет ни единого человека, у которого бы все получалось идеально. У каждого есть свои недостатки. И у тебя, и у меня. И даже у тех, Чья жизнь на первый взгляд Предстает пред нами безупречной Я понимаю Сейчас тебе кажется, что ты стоишь у обрыва Неизвестная пустота которого Пугает тебя до мурашек Но оглянись Здесь нет никого, кто желал бы твоего падения Ошибка это не конец Это лишь повод Стать сильнее